Всем привет! Решил снять видосик, короче, по поводу интернета. Сегодня о копии ничего не будет, а будет про интернет. Дело такое, короче, купила себе модем МТС, но у нас в местности, именно короче, вот здесь, вот, где я нахожусь, тут не ловит 3 G, практически не ловит. То появляется, то пропадает. Ну я смотрел всякие короче, варианты, перебирал. Пробовал уже, где он у меня, сейчас покажу. Опа! Елка еще стоит. Надо убирать. Сегодня уже 17 число. Короче, вот он шнур. Пробовал вставлять сюда модем и шнур, то есть относить там на окошко. И куда угодно вешал И на потолку его там пробовал цеплять Бесполезное дело И бывает такое, что модем вообще Пропадает, исчезает То есть компьютер его не видит Увидел я такую фигню Сейчас поставлю телефончик Ой. Короче, увидел я такое дело Вот так сейчас сделаю Вот еще, что хотел показать. Антенна. Может, увидел, да? Что можно вот этот штекер втыкнуть сюда, в гнездо вставить. Есть у меня антенна 3G, 4G. Полная хрень. Сейчас покажу. Вот она, антенна. Грязная, я с улицы занес Вот такая, короче, антенна 3G, 4G Видно, да, наверное? Пробовал я ее на улице, короче И на вышке направлял Точно, бесполезно Вообще, ничего не делает, она ничего не усиливает Вышка от меня Находится где-то В километре Прямой видимости Вот такие дела, короче Убираем это говно И... Сейчас покажу, что я тут, короче, пытаюсь замутить. Поехал сегодня я, короче, в город и взял вот такую антенну. Она с конвертером. Мы его будем снимать с кабелем. Короче, такая антенка. Не знаю сколько там размер у нее, короче, вот нога моя. Здоровая антенна. В общем, посмотрел я в интернете, как люди из нее делают из этой тарелки 3g 4g антенну усиливает говорят вообще прям очень сильно ну слушать это одно видеть а самому сделать это другое что я взял себе кабель такой кабель как его там называют не знаю ну, короче, чтобы модем повесить на тарелку, нужно припаять сюда вот такие разъемы. Папа-мама, как говорится. Чтобы модем вставить и повесить его вместо конвертера. Нужно вот такие разъемчики найти мне сейчас. Или вот этот разобрать. И припаяться к этим проводам потому что они лучше эти провода их там 8 проводов если соединить каждый с, ну то есть по два проводка скрутить вместе будет 4 провода и будет помощнее чем вот это говно китайское короче вот этим делом мы сейчас и будем заниматься и заодно проверим правда это или нет Сейчас посмотрим сначала. Короче, у меня вот такой компьютер. О, маленький системник. Тут он у меня разобранный. Я экспериментировал. Жесткий диск от ноутбука. Пробовал Windows устанавливать сюда. Ну, все работает. Так, запустим сейчас его. И посмотрим скорость интернета. Модем в самом системнике. Где он там у нас стыкается? О, все, модем вставили. Ну и сейчас глянем что получится с этой антенной. Это будет, конечно, интересно, если это все правда, то что я видел, это будет просто супер! Сейчас загрузится компьютер. Так, ну вот, сейчас запустим браузер. Так, мне как-то телефон надо держать, чтобы рука не тряслась. Вот у меня NTS модем включен. Здесь он торчит сзади. Вот он. И мы сейчас проверим скорость. Скорость. Проверяем. Ну, давай, ⁇ -мо ⁇ разгоняйся до соточки. Ну, короче, да, 4 С натяжечкой, еле вытянул 4 Это скорость э -э -э, загрузки То есть, когда мы смотрим видео А вот скорость выгрузки в интернет 4,44 Ну, короче, вот такая вот скорость Это, при том, модем у меня стоит прям в системнике рядом окно. Ну все, сейчас попробуем, короче, что. Пока я еще не паял. Вот этот провод ничего не припаивал Сейчас попробуем вот этот провод китайский. Подцепим его вот сюда. Или, наверное, даже подцепим его в это же гнездо, где сейчас модем. Так, цепляем его сюда. Так. Так, сейчас я паузу поставлю. И тарелку поставлю на кресло, короче. Короче, подключил я шнур. Подключил. Вот он, шнур идет. Подключил модем. Он моргает. Как видите, да? Но не регистрируется в сети. Нету интернета. Вот такая хрень Сейчас, короче, попробуем Вот он шнур Вот такой вот, ну где-то на метра два, да? Двухметровый шнур Этот трехметровый Сейчас попробуем поставим двухметровый И посмотрим Зарегистрируется он в сети или нет Сейчас телефон поставлю куда-нибудь Куда бы куда не поставить-то, а? Ладно вот так поставлю. Опс. Не знаю, там что видно, не видно. Вытаскиваем этот шнур. Да, раз, два. Два с половиной метра. Убираем его. И вставляем сюда оп, оп -хай. И, наверное мы его вставим вот сюда вот в переднее гнездо сейчас телефончик возьму опа и вставим его вот сюда наверное до заднего гнезда он не дотянется ну, здесь попробуем вот так оп все Смотрим Что получилось Что-то ничего не пукает, не пикает О Нашел И потерял походу Нет, что-то Пытается Что-то пытается Не Не пытается блин. Ну что за херня-то короче вот э, шнур про который я говорил мне придется все таки сесть попаять вот этот вот метра полтора а лучше метр хотя сказали что и на 10 метров метрах сигнал ну, не пропадает но ну, не знаю правда не правда короче такая канитель модем не видит и то что он здесь стоит это ничего не меняет Красная лампочка моргает Это говорит о том, что это жопа Что ничего не работает нахуй, вообще Ладно, сейчас будем дальше думать Короче, ничего я не делал Показывает, подключен 3G Две антенки интернета Ну что ты там, фокусируйся, в принципе, так и было, когда модем стоял в самом компьютере. Модем. Светится синяя лампочка. Стабильно. В общем, так же само работает, как в компьютере. Но, сейчас мы еще проверим скорость. У нас эта скорость была, когда модем торчал в самом системнике. Сейчас мы проверим скорость со спутниковой тарелкой давай родной 37 ну да ничего не изменилось абсолютно просто как бы там кто-то скажет надо антенну там вынести на улицу да но это же все-таки уже антенна она же уже подключена Хоть, я не знаю, там хотя бы одно деление бы добавилось, там, или, не знаю, пару там, мегабит. Короче, залипуха, походу, все это, ну, то же самое вообще. Ну, можно попробовать, конечно, посмотреть. Сейчас я гляну. Отсюда не видно вышку. Примерно. Короче Вот так Сейчас повернем Чуть-чуть Сигнал не меняется Антенну я поставил, как говорили Немножко под наклоном вниз То есть, ну для сотовой вышки Когда Ну это же не от спутника интернет а от сотовой вышки Короче, нихера не ловит блин. Нас опять наебали о, Вообще Одно деление Так Поворачиваем ее опять сюда Сейчас как упадет на голову мне Так повернем поставим Она вообще ничего не делает Вообще Сейчас попробуем модем Положить Вот так ну вот так вот смотрим. Нихера. Че, зря антенну покупал, блять. Короче, что все обманывают походу? Сейчас попробуем антенну поставить ровнее. Кресло двигаем. Опа! Почти ровно стоит антенна. Сигнал две палки делаем замер. Шесть, пять, четыре. Ну, как бы так и было, короче. Ничего не меняется. Я буду надеяться, короче, еще на то, что если я сейчас припаяю шнур, все-таки там провода помощнее, не будет такого этого затухания в проводе. Ну, чтобы не терять, короче, мощность. И попробуем еще с тем шнуром. Ну, и все-таки я потом еще попробую на улицу повесить. Дома-то все равно, как бы дома из дома. Вот такие результаты. 4.33, 4.37. Ну все, будем сейчас дальше экспериментировать. Короче, ребят, 10, уже вечер. 90, ну, как я начал снимать. И вот уже вечер. 5 часов. 97, вот такая картина. 97, Поставил 97, уже старый модем. 95, вот такой МТСовский. 95. Моргает что-то. И вот такую программку. 95, О, Вообще пропал интернет. Короче, 10, это... Тарелочка ничего не делает 10, Сейчас я вытащу его 10, И вставлю сейчас его 10, 90, Короче, даже не буду вставлять 95, Оставлю вот так вот 10, Вот, то есть вот 10 10 101, 95, 95, что с антенной, 98. что без антенны, короче, эти 90. новые модемы, вот этот вот, вот еще 90. один у меня старенький, и вот такой вот модем, 10. 4G, 3G, 4G, с антеннами, 10. которые, да, под, ну, с гнездами под антенну, 10. он, э, когда стоит 10. у меня, сейчас я уберу маленькую громкость, 10 чтобы она не лаяла тут, 10. вот так, 90. Короче, вот этот модем Вот эти новые модемы идут, которые Они не поддерживают Вот эту программу Программка Вот такая, где она у меня Вот она, программка Тоже попалился с ней, пока ее поставил Это вообще жесть Пришлось ставить вот такой модем Древний он 4G не поддерживает, но 3G поддерживает. 95. Короче, что? 95, 99. 97. 97, 10. 10, 10 это минус 101 децибел. 10. Берем опять его. 10. Просто вот так воткну. 10. На. 10. 10. 10. 103 децибела 93 короче я ее шевелю крутил крутил антенну вот сейчас маленько еще поверну 95 93 93 короче он опять 93 то есть, ничего она не дает вообще. 91-93 так и скачет. Что без что с антенной, со, с этой с тарелкой, что без нее лежа на столе. Одинаково вообще, показатели одинаковые. Так что, не знаю, вот сейчас провод размотал. Вот этот, обрезал у него эти концы. Не фокусирует. Попробую сейчас Спаять проводки. Не фокусируется. И припаять эти вот гнезда. Вот, эти вот И попробуем с этим проводом еще. С антенной. Может даже на улицу ее вытащу. Сегодня, не знаю. Ну, в общем, смотрите дальше. Я все раскрою, блядь, всю правду расскажу. Наебали, не наебали нас, эти паразиты. Короче, такая вот херня Время уже у нас 23.20 Это получается Я с самого обеда Сижу вот с этой ебаной антенной Короче, провод Который я хотел паять Вот он лежит Хуй в провод Смотрите Провода мягкие То есть сначала я его отрезал Думал, нормальный провод То есть как же он называется? Короче, который вот интернет проводят в дома. Витая пара. Он, вот. он мягкий, прям вообще, то есть провод мягкий. Его чистишь там волосочки, конкретно мелкие, то есть пиздец. Это меня, ну опять наебали. Вот этот провод 15 метров. И вот этот вот шнур. Сейчас покажу. У меня здесь хлам. Вот эти шнуры, да? Ой, бля. Я уже не могу, устал Это я уже его закрутил, замотал Я его разбирал Короче, вот этот проводочек китайский Который, ну, вот, помните, я показывал, да, там Двухметровый, два с половиной И там два метра и сколько, полтора он. И вот этот провод Это одно и то же То есть, если смотреть сечение снаружи То вот этот Тоньше, этот толще А внутри одинаковые провода Вот эти вот Где они, ебаные провода вот эти провода, они вообще одинаковые, короче. Сечение проводков. И вот эти мелкие-мелкие, они прям ломаются, короче. Не стало с ними что делать. Опять наебали меня. Я нашел у себя в коробочках там, порылся в проводах. Нашел вот такой провод. Вот синий провод. Это от роутера, который ну, в дома проводят, когда вот, вот, видите. Вот здесь провода вот эти, они, короче, жесткие жесткие. Одножильные. Я его взял тут, короче, полметра. И спаял С таким же. Но только там многожидные, но тоже жесткие провода. И вот у меня он опять идет модем этот. Сейчас покажу. Я тут замотал, припаял, замотал. Здесь не стал заматывать. Вот оно как все выглядит. Короче, что он там красный моргает? Ничего хорошего не получилось, блядь. А, еще хотел что сказать. Это МТС модем, да, новый. Новая модель. Не старый, МТ, те, короче. Он, э, программка вот эта вот, сейчас я тоже гляну. Где она, эта программа у меня? Вот она. Вот. Что-то показывает даже. Сейчас маленько увеличу. Оп. Видно, на да? Ага. Не, лучше надо поднести телефон. Эта программа с этим модемом не работала. И я почитал тут, нашел, короче, как ее запустить. Через вот эту херню, вот здесь вот делают. вот, там CMD, вводишь то есть и прописываешь порт, в котором торчит модем, и программа запускается. Вот видите, 97, 93. Тетка даже говорит тут. Громкость. А. Сейчас что-то скажем. 95. 95. Сейчас мы уменьшим громкость. Короче, пришел к такому выводу. Время горюна уже полдвенадцатого ночи. Антенна. Вот модем. В руках 95 показывает. Вот мы его подносим возле 93. окошка. 93. Ну, ставим его сюда. Поставили, да? Что 91. 91. 97. 97. 91, 91, 95. Короче, 95. антенна не дает а, никакого увеличения 95. сигнала. Никакой стабильности, ничего. Понятно, я говорю, может кто-то скажет, что она здесь же дома, тут у меня вот на кресле, там все такое. Но это все-таки антенна, и она должна, то есть как-то, хоть как-то там что-то, ну хоть чуть-чуть работать, даже в доме. У меня же в доме работает вот эта антенна, да? Вот. На телеке у меня висит антенна. Просто. И работает. Ну, цифровое это ТВ. Ну, также я думаю, вот эта антенна должна была усиливать. она никакого эффекта вообще не дает. Сегодня я на нее весь день потратил. Сегодня с утра встал, поехал в город, там купил ее, короче. Ну, бы ушная. Привез и вот. До сих пор с ней мучаюсь. 99. 10. 10 это вообще жопа. Короче, остается еще один вариант, я конечно не остановлюсь. Я ее вынесу на улицу, повешаю. Протяну, вот если вот так смотреть, да, у меня вон там вышка в той стороне. Антенна сейчас вот направлена на вышку. Протяну шнур вот здесь вот. Повешу Wi-Fi роутер. Антенну с той стороны стены, приключу, направлю на вышку. И будем смотреть, что поменяется. Я почему-то уверен, что ничего не поменяется. Антенна ничего не делает. Что у нас здесь? Модем торчит в ней. Здесь пучок должен волн собираться. Что модем лежит у меня на столе. Вот таким образом, да? Вот он лежит. Что он у меня стоит в компьютере? в компьютере, кстати, он еще лучше работает, чем минус 10. Минус 103 дБ. Сейчас вот так его задерем. Просто вверх. 91. 93. Втыкаем на место. Ну вот так просто его поставим. 91.89. Минус 10. То есть опять минус 103 дБ. Короче, говно это все нахуй. Я весь день, блядь, сижу с этой ебаной антенной, у меня уже спина текла. Короче, вот такая вот жопа. Я уже устал, у меня глаза болят, вообще сидеть в вот этот монитор лупиться. Че? Ничего, блядь. Буду завтракумекать там, буду вешать на стену, буду сверлить в стене дыру, дыру буду вешать Wi-Fi роутер. Посмотрим, что из этого выйдет. У меня просто такое ощущение, что вот этот модем, что он на антенне висит. И антенну эту вынести на улицу и повешать также же самым модем, подключиться к компьютеру. Что взять просто модем, вот этот вот модем. И также его повесить на палку, блять, и поднять чуть выше крыши. Без этой ебаной тарелки. Мне кажется, вообще никакой разницы не будет. Как-то так. Будем дальше думать. Будем экспериментировать. Надо же все равно убедиться, что либо это фуфло полное, короче, либо все-таки она как-то работает. Но дома она никаких результатов не показала. Все. В следующем видео будем ковыряться на улице. Всем пока. Ставьте лайки. За мой весь сегодня... Прожженный день с этой ебучей тарелкой. Давайте, пока.